Приветствую всех любителей видеоигр. Долго мы собирались в эту прекраснейшую игру под названием Фасмофобия. Сначала согласился только Олег, но потом мы разбавили обстановочку. Но в любом случае пришлось поиграть очень много, чтобы сделать самые приятные моменты. Приятного просмотра. Алло, призраки. А потом приедет Ghostbusters и уничтожит, зная, что это Юрен и ее уничтожит. Give a sign, <laughs> Такой Ты, же злой. Дай звук, дай нам звук. <laughs> Но он заявлял. О, о, о, о, наконец-то. Ну что, определить тип призрака, найти доказательство присутствия призрака Ой. при помощи детектора. Хорош фоткать. Я фотку так, просрал. Я Иди, ты первый, что Брай, тебе все Бля, тут скрипит, есть. я хуе, О, блядь, с <свеч> Ебать, меня перед... Это я сфоткал, блядь, я фотку проебал. Пошли. Потолок Нам сфоткал, Ебать, надо... я гений, блядь. Нам, Нам надо... Блядь, а? <свеч> ты не не хуя, нужна... ты там... Подожди. Хуя, Пошли ты двери распахиваешь, не ты <свеч> видел? Иди покажу, как ты это делаешь, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди иди Смотри, как ты делаешь оттуда? Тебя Изгибает пиздец, как он потухнет там, когда ты это слишком много включишь предметов. Так, у меня мышка села, прикинь. Чё, пизда, всё? Ну оставайся в доме. Стой, стой, дверь, дверь, дверь, дверь, где тут выход, выход? О, смотри, активность еще. При жизни призывали Джордж Томпсон. Джордж Томпсон, запомнил? Да, Джордж Томпсон. You were Джордж Томпсон. Хочу посмотреть, камера работает. Там свет выключился, нет? Нет. Бля, как эту хуйню закрыть? <связать> До свидания, на. Да. Серьезно! Чем мы реально сейчас уедем? Да. Че, реально? <связать> <связать> <связать> <связать> я просто мимо прошел, нажал. Подожди, а у меня есть <связать> камера, <связать>, <связать>, <связать>, да? Блять, <Блин, связать> я этих испугался, блядь, штор ебанок, блять. в текстурах шторам зашел, блядь. А я вижу, ты стоишь. <связать> О, началось бегать, блядь, пиздец. А если я не Линда. съебусь, я же умру, да? Линда. Блядь, нахуй ты меня пугаешь! Я иду, говорю, нахуй ты меня пугаешь! Блядь, сам, у меня Линда. одна фотка осталась. Я хуй. Сейчас... 57, блядь. Линда Робинсон. Лин... Я, блядь, вижу там 8, что ли? Блядь, 8. Ебучие шторы, пошли, нахуй. У меня все, у меня фоток не осталось. Ты заебал их, фоткать. Тихо, он шагает. Где, блядь, Сейчас? шагает? Я не знаю. Блядь, селся, за... он мне так... Блядь, рядом, вот он... Ты за... фоткай, сука, блядь, я его сфоткал, я его сфоткал, я его сфоткал. Блядь, блядь убивает, убил. Дверь, дверь, блядь, дверь. Съебать, съебать отсюда. Фу, блядь. Ну, слушай, какой стопород, да, блядь. да, я вижу, я вижу я я на понял. фотке. Я... Вот он слева где-то идет, отвечаю. Да как это нет? Нету. А идет, блядь, по лестнице. убегай, убегай. Да куда, убегай блядь? Туда. Куда? Идет с да? тобой. Да куда? блядь? Убегай. куда? Куда? С тобой идет куда, раз, стопорная сука! Куда? Куда? Уходи, блядь. уходи, уходи, давай, давай, Разворачивайся, убегай на туда. Чего меня убил, блядь. да? Пизда. А нет. Да, да, да, руки появились, руки. А да. Фу. Сука. Пойдем, пойдем, сколько? пойдем. Что это значит, сколько лет, блядь? Ну он бы тебе, если про возраст, она бы ответила тебе это самое. Я не знаю, дверь только что сама! Я не хочу! Блять, она где-то близко! Она близко, она близко, она близко! Вот, беги, беги, беги, беги, беги! Блять, она где-то очень близко! Сзади нас блядь. была. Блять, сзади блядь. нас была, Сань! Я случайно наушники снял и закрывшись! Где выход? Где выход? Где, где выход? Я не хочу! Дверь закрылась! Дверь закрылась на выход! Фоткать, короче, блокнот тебе дадут дополнительную улику. А-а-а. о блядь. у, -у, -у, -у меня что-то сердце Ой. стучит. Вон Там она стоит! фоткой, фоткой, фоткай! фоткай, фоткай. Блять, слева, слева! Успел? Нет. Блять, она Нет. вот здесь стояла. Короче, погнали нахуй отсюда. Ну я понял, да, здесь делать нечего. Джон Робинсон, yeah. дай мне знак, дай нам знак, дай нам знак, дай нам знак, oh, девятка, нам знак дай нам Восьвер. знак, дай нам знак, дай нам знак, дай нам знак. О блядь, сука, блядь, блядь, блядь! Ой, я, видел... ёбनят, ёбанят, я я его увидел. сфоткал, я его сфоткал. Джеймс Мор, Джеймс Мор, пидарас, фото, фото, Джеймс Мор. I give you photo. Блять! Дверь закрыл, да? Я снял наушники. Я снял наушники! Он идет к тебе, он идет к тебе! Он к тебе идет, Он к тебе идет. Фоткай, фоткай, фоткай! Не успел, блядь! А что Ой, блядь! Я наушники снял, мне в принципе попут. Мария Гарсия, дай нам знак. <связывая> О, у нас свет включила. Да, я вижу. Спасибо, спасибо. Мара. А, слышно Блять! блядь! Блять! баный рот! Где? Где? Где? Я сфоткал вроде я бы! Он прям перед а меня тобой убивает, был! Сука! Кинь блокнот. Чё, чё за Гиви? О, блядь, ты меня нахуй испугал, твою ха ха ха ха И в тачку. И побежал, блядь. На шифтах в тачку, блядь. он оттуда вышел, значит. Значит, это так. Саня, вот он. Ебать. Саня, Саня, он я случился. видел его. Он Видишь? дал нам знак только что. Слева. Он идет, он идет, он Слева. идет. Вот он, да. Саня, он с тобой идет. Да, Саня. да, да, да, я вижу. Еще раз. Можно помочь, можно помочь, можно хоть. -нибудь? Я его зажал в стенке. Он идет за мной. Ушел. Саня напал. На тебе? Да, он на меня, он меня убил. Сколько тебе лет? Чтобы БМП сработала, чтобы она хоть Свой активность хоть проявила. Билет. О, что это сейчас было? Что было? Что она что-то ответила? Что на радио кря... Я Просто обосрался, я не успел прочитать. Ответ. Она крякнула. Да, о, о, о, о, о, о, о, сколько, сколько, ответили? сколько? Три, три, четыре. Три. Она я идет, четыре. она на охоте. Четыре, четыре три, четыре, три. О, видит ее. Два. Я не Никто. вижу ее. Бля, она свет выключила, даже телевизор не работает напугать. Вот никуда. она, ползет! А, бля, бля, а? бля она ползет. за мной приползла, я не успел от нее съебаться. А, а за тобой, ладно, А, коза, блядь. по имени меня больше года называли Димой, если что. Бля, неплохо, интересно. что Бля, хуя, когда зашел в компанию, когда никто не смотрит, такой, а будем сегодня Диманов? Да, да. Я чувствую себя Диманами, такой уже год Диман, такой, что ты из меня Диман какой-то, не Диман? Я такой, как Андрея, блядь. Я просто... Да нет, 20 Так, Опа! Шкаф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф, шкаф. двери, блядь! Давай заходи, Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Все, все, Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Три! Бля, и прикиньте, он сейчас не из подвала нихуя не идет. Бля, да кто дверь закрыл, а сука? Нет. Я не знаю. Я в этом. Хотел я спелс. в шкафу, идите. Блять. Заходите, блядь! Вот он прошел! Блять, у меня убил. А, все, значит, может не боятся. Нормально. Да, да, да. Он вот прошел только что, минута. Так, извини, но я тебе должен сфоткать. Ебать, у тебя гол голова слезла. Ну, заключенный. О, да. гол, Заключал. Я, похоже, вампир, я в зеркалах не отражаюсь. Бля, отвечаю, я... я вампир. И на фото тоже, я тебе больше скажу. На фото вообще-то ты отображаешься. Мы... Нет, ребят, я предлагаю еще три атаки выжить и потом домой. Ага, конечно, у нас уже, блядь, по нулям у всех нахуй. Беги, беги, беги, беги. Мы беги, просто беги. дебилы. Мы не просто копаем. Я держу дверь, я дебилы, дебилы. держу дверь. Да. У меня яйца стальные, я все выдержу. Так, а вот. мы здесь останемся, в этом. Блять, здрасте, откидывай! Вот он, вот он стоит, вот он стоит! Не не знаю, я его или нет. Он с вами за мной идет? Да, нет, Суже не с знаю. С 불... Я дверь закрыл, за я стою. Я тоже закрыл дверь. <С0002> Пошел в жопу, да? Здесь занято. Занято. Пошел <С0002> нахер. Джон Роббинсон, Джон Джон. Блин! Сука, прям передо мной появился! Пизда, нахуй. Фу. Фу. У меня что сердце не Ты посмотри, Ты посмотри А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Всем пока.